Всем привет, с вами на связи Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу и автор канала Вокальный Дзен. Подпишитесь, чтобы не пропустить новые полезные интересные видео и статьи. А в этом видео мы поговорим о том, почему детям легче научиться петь и так ли это на самом деле. Возможно, это всего лишь миф. Я выскажу вам свое личное мнение по данному вопросу и ваше мнение буду ждать в комментариях, согласны вы или нет, давайте обсудим этот вопрос. Итак, я считаю, что люди думают, что вот нужно научиться и учиться петь в детстве, что так легче и что именно надо начинать учить, учиться петь в детстве по одной простой причине. Да, почему люди так думают? Потому что взрослый и ребенок это две большие разницы и дело не в возрасте, а дело в образе жизни. Вот смотрите, ребенок, ну, если до школьного возраста у него вообще нет никаких обязанностей, он ходит по кружкам, он гуляет, он развлекается, он просто ни о чем не думает. Ребенок школьного возраста, согласитесь, не думает о том, что ему нужно что-то себе приготовить покушать, сходить в магазин за продуктами, как-то вообще обеспечить жизнь, заработать деньги. То есть он не тратит время на работу и мысли свои, да, вот пространство мозга, память свою, он тоже на это не расходует. Да, какой-то вот интеллектуальный ресурс на это не расходуется. То есть ребенок максимум думает о том, что нужно сходить в школу, выучить уроки и потом вот пройтись по кружкам. То есть ребенок сфокусирован и сконцентрирован на том, чем он занимается непосредственно, но на своем любимом. Если ребенку очень нравится петь, то он будет полностью на это сконцентрирован, на это нацелен и всю свою жизнь выстраивать так, чтобы ему как можно больше заниматься этим. То есть у ребенка больше физически времени на занятия и свободный мозг от других каких-то бытовых дел. Но мы берем сейчас, знаете, такого ребенка, которого ну, обеспечивают родители, да, понятно, могут быть разные ситуации, что детям приходится работать, и неблагополучные семьи, да, понятно, что это все имеет место быть, но мы берем, ну, какую-то такую стандартную ситуацию, когда вот это так, как оно должно быть в идеале. Да, поэтому у ребенка А есть время, и Б свободные мозги, да, не незабитые. Другими вещами. Взрослый человек это полная противоположность, да, то есть взрослый человек работает, взрослый человек, ну вот 8 часов, если тоже стандарт возьмем, тратит на работу, дорога до работы и обратно, потом нужно купить продукты, какие-то бытовые вещи и прочее, да, то есть просто даже физического времени не остается достаточного на занятия. И интеллектуальный ресурс он не такой свободный, как у ребенка. И поэтому, на мой взгляд, именно поэтому взрослым сложнее научиться петь. Не потому что тут возрастные какие-то моменты, а потому что недостаточно времени, недостаточно концентрации. То есть есть еще много всего. О чем нужно думать? При этом у взрослого человека это вот голосовой аппарат, связки, дыхательная система уже сформированы. То есть в этом плане взрослому, ну как бы условно легче и безопаснее заниматься, потому что детский организм он естественно растущий и голос он формируется. А сейчас, ну какая тенденция, да? Дети начинают петь взрослый материал, взрослые песни. И здесь тоже есть опасность опасность да что голос может испортиться могут быть какие-то болезни узелки на связках и так далее то есть с детским голосом нужно работать очень и очень аккуратно и в этом плане есть некоторые ограничения то есть но ребенок условно да если он не супер талантливый и вот как-то легко и свободно сам не вот поет взрослые песни, то тут нужно двигаться постепенно, поступательно и очень-очень аккуратно, то есть у взрослого человека таких ну, проблем нет, он может сразу взяться и работать. Другой вопрос, что недостаточно времени, недостаточно концентрации. Поэтому вывод здесь такой, если у вас есть дети, которые хотят научиться петь, окей, пускай они занимаются, если вы можете дать им такую возможность, давайте, потому что чем старше они будут становиться, тем меньше у них будет времени на свои хобби, на какие-то свои увлечения. Да? Если уж они станут совсем взрослыми, то понятно, Основная часть жизни будет занята другими вещами. Если же вы сами хотите научиться петь, то подумайте, сколько реально у вас есть на это времени интеллектуального ресурса, да, вот сколько вы можете, скажем так, оперативной памяти вашего мозга отдать под решение этой задачи. И когда вы начинаете заниматься, вы вот это учитываете. То есть после месяца или двух месяцев занятий, когда вы не видите сногсшибательных результатов, спросите себя, а сколько времени реально я потратил на занятия да вот сколько я мог позаниматься. и тогда картина станет более для вас понятный то есть это уже не два месяца допустим это было 8 занятий с педагогом или 8 самостоятельных занятий и вы должны понимать что конечно же за 8 занятий невозможно научиться прям очень-очень круто петь да. то есть только какие-то основы и азы вы можете здесь понять и начать применять уже непосредственно в пении. Поэтому будьте к себе более снисходительны, Если вы решили научиться петь во взрослом возрасте, дайте себе чуть больше времени и самое главное занимайтесь, не отчаивайтесь, двигайтесь вперед. Я убеждена, что у вас все получится и мои видеокурсы по вокалу с обратной связью лично от меня вам в этом помогут. Ссылочки я оставлю в описании к этому видео. У меня есть курсы на все Уровни, начиная от совсем новичков и заканчивая профи. Успешный вокалист курс как раз для вас, чтобы овладеть различными вокальными приемами, а новичок для тех, кто хочет подтянуть голос, слух, ритм. Вот такие вещи. Если у вас будут вопросы, обязательно задавайте в комментариях. С вами была Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу и автор канала Вокальный Дзен. Увидимся в следующих видео. Пока-пока!